Здравствуйте! Мы начинаем урок подготовки к ОГЭ. Мы будем говорить о третьей части этого экзамена сочинении. При подготовке можно использовать то пособие, которое используем мы. Это русский язык основной экзамен, издание ФИПИ 2016 года. Текст, о котором мы будем говорить, это фрагмент прозы Катаева «Воспоминания его об унине. Нужно прослушать текст и написать по нему свое сочинение, выбрав один из вариантов. 15.1, 15.2 или 15.3. Также я предлагаю обязательно обращать внимание на те вопросы, которые содержат задания а именно на вопросы, связанные с содержанием текста, на вопросы, которые связаны с какими-то фигурами речи или с тропами. И сейчас мы прочтем текст. «Я сидел перед живым Иваном Бунином следя за его рукой, которая медленно перелистывала страницы моей общей тетрадки». Писать стихи надо каждый день, подобно тому, как скрипач или пианист непременно должен каждый день без пропусков по несколько часов играть на своем инструменте. В противном случае ваш талант неизбежно оскудеет, высохнет, подобно колодцу, откуда долгое время не берут воду. А о чем писать? О чем угодно. Если у вас в данное время нет никакой темы, идеи, то пишите просто обо всем, что увидите. Бежит собака с высунутым языком сказал он, посмотрев в окно. «Опишите собаку. Одно-два четверостишие, но точно, достоверно, чтобы собака была именно эта, а не какая-нибудь другая. Опишите дерево, море, скамейку. Найдите для них единственное верное определение. Например, опишите вьющийся куст этих красных цветов, которые тянутся через ограду, «Хотят заглянуть в комнату, посмотреть через стеклянную дверь, что мы с вами тут делаем?» «Наконец, опишите воробья», – сказал Бунин. «Я знаю, вы пришли в отчаяние от того, что все уже сказано, все стихи написаны до вас, новых тем и новых чувств нет, все рифмы давно использованы и затрепаны, размеры можно перечесть по пальцам, так что в конечном итоге сделаться по этому невозможно». «В юности у меня тоже были подобные мысли, доводившие меня до сумасшествия. Но это, милостивый государь, вздор Каждый предмет из тех, какие окружают вас, каждое ваше чувство – из темы для стихотворения. Прислушивайтесь к своим чувствам, наблюдайте окружающий вас мир и пишите. Но пишите так, как вы чувствуете, и так, как вы видите, а не так, когда вас чувствовали и видели другие поэты, пусть даже самые гениальные». Будьте в искусстве независимы, принесите новое. Этому можно научиться, и тогда перед вами откроется неисчерпаемый мир подлинной поэзии. Вам станет легче дышать, но я уже и без того дышал легко, жадно, новыми глазами рассматривая все, что меня окружало. Я упивался начавшейся для меня новой счастливой жизнью, сулившей впереди столько прекрасного. Я понял что поэзия была вовсе не тем, что считалась поэзией, а чаще всего была именно тем, что никак не считалась поэзией. Мне не надо было ее разыскивать, откуда-то выковыривать. Она была тут, рядом, вся на виду. Она сразу попадала в руки. Стоило лишь внутренне ощутить ее поэзией. И это внутреннее ощущение жизни, как поэзии, теперь безраздельно владело мною. Лишь теперь я вдруг узнал, понял всей душой вечное присутствие поэзии в самых простых вещах, мимо которых я проходил раньше. Не подозреваю, что они в любой миг могут превратиться в произведение искусства. Стоит только внимательно в них всмотреться. Итак, мы прочли текст. Обратим внимание на два вопроса, которые задаются в задание первые это второй вопрос в каких предложениях текста содержится информация необходимая для обоснования ответа на вопрос что необходимо по мнению бунина для того чтобы познать истинную поэзию стать настоящим поэтом если вы внимательно прочитаете четыре варианта ответа вы поймете что ответ содержится в третьем варианте почему Начиная работать над сочинением, следует обратить внимание на вопрос, казалось бы, не имеющий прямого отношения к последнему заданию экзамена. Потому что на самом деле есть прямая связь между тем, как вы отвечаете на вопросы по содержанию текста и вашим сочинением. Вам может пригодиться и ответ на вопрос 3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является олицетворение. Правильный от ответ здесь, ответ один. Например, опишите вьющийся куст этих красных цветов, которые тянутся через ограду, хотят заглянуть в комнату, посмотреть через стеклянную дверь. Что мы тут с вами делаем? Ответ на вопрос 3. Может пригодиться, когда вы будете писать сочинение, на тему 15.1. А теперь давайте обратимся к самому заданию 15.1. Прочтем. Напишите сочинение рассуждения, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Ильи Наумовича Горелова. Самое удивительное в том, что писатель-мастер умеет, взяв обычные всем известные слова, показать, сколько оттенков смысла скрывается и открывается в его мыслях, чувствах. Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение вы можете словами Горелова. Хочу обратить ваше внимание, если вы выбираете вариант 15.1, вы должны стараться обязательно при написании вашего сочинения опираться на текст и не только перечислять какие-то выразительные средства, но и уметь связывать эти средства с основной мыслью текста или с теми проблемами, которые затрагивает в нем автор. Объем. Сочинение составит не менее 70 слов. Больше можно, меньше нельзя. Я попробовала справиться с этой работой, с работой, которую должен написать девятиклассник. И вот, что у меня получился за текст. Я согласна с мыслью лингвиста Горелова. Самое удивительное в том, что писатель-мастер умеет, взяв обычные всем известные слова, показать, сколько оттенков смысла скрывается и открывается в его мыслях, чувствах. Действительно это так. И Бунин призывал Катаева учиться видеть поэзию в самых повседневных вещах. В тексте Валентина Петровича Катаева о Бунине мы видим много обычных слов, на первый взгляд слишком обычных. Вот как Бунин говорит о необходимости постоянной работы автора над собой. «Если писатель не станет работать над своим талантом каждый день, талант неизбежно оскудеет, высохнет, подобно колодцу, откуда долго не берут воду». Предложение 3. Замечательно, по-моему, использование ряда однородных членов. Оскудеет, высохнет, а также сравнение таланта с колодцем. С помощью этих простых слов Бунин сообщает читателю о том, какое значение он придает ежедневной работе писателя. Добавлю, что однородные сказуемые данного предложения уточняют оттенки смысла, позволяют автору с ней выразить то, что ему нужно сказать, а скудеет глагол, передающий уменьшение чего-то, а вот глагол «высохнет» усиливает эту мысль, обозначая уже отсутствие писательского дара. Еще один пример, который меня удивил в данном тексте – это цветы, тянущиеся через ограду, словно люди. Олицетворение, предложение 14. Бунин мог использовать другой глагол, но он стремился, чтобы цветы воспринимались живыми, поэтому отметил, что они хотят заглянуть в комнату через стеклянную дверь. Мне кажется, благодаря языку писателя, как «через стеклянную дверь», мы начинаем видеть невиданное и верить тому, что открывается через удивительное слово мастера. Итак, у нас получился текст, в котором есть два аргумента, доказательства. В тексте есть несколько недостатков, недочетов. Например, глагол «видеть» в двух стоящих рядом предложениях повторяется дважды. Это легко устранить, заменив глагол с синонимом. И еще одно исправление, которое можно внести. Вот посмотрите верхний и нижний столбик. Сравните слово «работа», «работать», однокоренные слова повторяются. И мы тоже производим замену одного из слов. Таким образом, мы разобрали с вами сочинение 15.1. До новых встреч. Всего хорошего. Желаю успехов.